Коллекция новинок «Золотой дождь». Красивые женские сумки из новой эко-кожи. Весна-лето 2022 года. Преобразят вас, ваш образ. Кроссбоди. Стильная малышка с красивым украшением в виде. Швеи и дизайнеры стараются для нас, чтобы вы были красивы, неотразимы и неповторимы в своих образах. Зонтик и логотипа фабрики. На задней стенке карман на молнии. На передней дополнительное отделение. Бекор, пряжка. Смотрите, две сумки, получается, скреплены. Вот здесь с красивым кольцом и пряжкой. Регулируемый ручка-ремень. Позволит сумке удобно быть в руке, на руке, на плече и через тело. Заходим вовнутрь. Смотрим, что же внутри. Очень хороший, качественный подклад. Вот здесь два кармашка. Подклад хлопчато-бумажный. По второй сумке еще один вход. Карман на задней стенке. Цена этой малышки 2,600. Подписчикам скидка.